Меня зовут Евгений Шевченко, я генеральный директор калсбек Ukraine. Наш мир постоянно меняется и бросает нам все новые вызовы. Но бизнес-повестку никто не отменял. Каждый бизнес должен расти. И поскольку бизнес – это то, что делают люди, а людей ведут лидеры, это предъявляет совершенно новые требования к компетенциям и качествам лидеров. Какие качества нужны лидерам для того, чтобы расти в меняющемся мире, И расскажу на конференции «People Management 5» 19 октября.